Здравствуйте! Сегодня пришла такая вот посылка с EBA. Заказывали фары с EBA диодные. Сейчас посмотрим, что нам пришло. Так вот они упакованы. Три штуки, одну себе и две друзья аккумуляторы 6400 миллиампер час на 8,4 вольта напряжением еще один аккумулятор еще один аккумулятор и сам сами фары такая вот фара, три диода, отражатели, алюминиевый корпус, кнопка включения-выключения, три режима работы и моргания. Переключается все вот этой кнопкой. Итак, попробуем, подключим. Так, и забыл сказать, где-то еще крепления должны быть. Так, зарядное устройство для зарядки. Да, и вот крепление. В комплекте две резинки. Одна поменьше, другая побольше. В зависимости от толщины руля или рамы, на которую вы будете крепить фонарь. Так будет держаться. Ну, давайте включим. Так, подключаем разъем. И здесь еще есть закручивающийся колпачок для предотвращения попадания на разъем влаги, пыли закрутили. Так, вот видим. Индикаторы загорелись. Сейчас попробуем. Так, вот светит камера не передает но смотреть невозможно вообще на стену смотрим это днем при дневном освещении так ярко светит сейчас я камеру передвину еще ярче и третий режим еще ярче Первый режим, второй режим, третий. Если долго удерживать на кнопку, то будет режим моргания или мерцания. Очень маленький, яркий. И по качеству очень надежно выглядит. Ну давайте я теперь сейчас поставлю на самой яркой мощности, на третьем режиме. И замерю продолжительность свечения от аккумулятора. Чуть позже я тогда результаты скажу. Напомню то, что аккумулятор ни разу не заряжали, как поставлялся от продавца, с таким зарядом я сейчас его тестировать и буду. Скорее всего он заряжен не полностью. Мы тестируем сейчас нашу фару в темное время суток. Это у нас первый режим освещения. Очень далеко светит. Второй режим. Третий режим. Как сино новый свет в автомобиле. Отчетливое пятно освещение по центру видно. И рассеянный свет по сторонам. Вполне комфортно будет ехать на велосипеде по темным участкам вашего города. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Удачных катаний.